Приветствую вас, дорогие зрители, слушатели, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Марина Скадин. я астролог, консультирую и обучаю. Представляю вашему вниманию обзор важного астрологического события транзит черной луны или еще называют лилит по знаку льва в период с 8 января до 4 октября 2023 года.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 Поэтому добро пожаловать. Итак, что же такое черная луна вообще? Прежде всего, это фиктивная точка, то есть апогей или наиболее удаленная точка лунной орбиты по центру Земли. Есть еще селена. Это белая луна, ближайшая к Земле точка лунной орбиты. Сейчас перемещается по рыбам. В отличие от черной луны есть еще термин темная луна, и его можно применить к любому новолунию, поскольку он обозначает период, когда луна находится в соединении с Солнцем и не видна невооруженным глазом. Часто эти понятия путают. Черная луна или лилит ⁇ это производная луны, константа и не зависит от лунных фаз. Мы часто слышим о черной луне как негативно влияющий на нашу жизнь. Но плохо представляем себе, о чем идет речь на самом деле. Тем не менее, эта планета хранит много тайн и достойна того, чтобы о ней рассказать. Черная Луна отвечает за самые потаенные уголки души человека. Точнее, за негатив, который накоплен в предыдущих воплощениях и в текущей жизни. Лилит – демоница в еврейской мифологии, в каббалистической теории – Первая жена Адама. В период смены знака Зодиака, как, например, во второй декаде января 23 года, повышается риск необоснованных конфликтов, ухудшается коммуникация между людьми, повышаются риски безрассудных и инфантильных поступков. Закончился тяжелый период Черной Луны по Раку. Здесь Черная Луна сильна, поскольку это знак управления Луны. Следующие девять месяцев Черная Луна проведет во Льве. Яркий период нас ждет. Солнце – символ всего живого на планете. Управляет знаком Льва, имеющим фиксированные качества. Символизирует дух, волю, сознание. 8 января в 1544 по киевскому времени кармическая негативная точка входит в знак льва почти на 9 месяцев транзит черной луны по льву можно назвать периодом черного солнца когда действительно существует угроза всему живому на земле однако черная луна эта фиктивная точка сильна только в те периоды, когда вблизи находятся планеты. То есть летом 2023 года и в дни перемещения Луны по Льву. 2-3 дня каждый месяц. Цикл Черной Луны 9 лет. Предыдущий такой транзит был в период с 6 января по 27 ноября 2014 года. Психологическое состояние многих людей в 2023 году будет схоже с тем, какое было в тот период. Черная Луна – полюс темного, иньского, пассивного, формируется за прегрешение всех предыдущих воплощений, постоянно требует дай. Образ Черной Луны – самый жирный и наглый птенец в гнезде. Транзит Черной Луны по Льву показывает, что в этот период люди нерационально используют свою энергию, когда пытаются получить все и сразу, так как кажется, что если не сейчас – то все закончится. Все желания по черной луне способны перекрыть все инстинкты по знаку льва. То есть это и есть сам принцип жизни. Солнце отдает тепло всем, без исключения, ничего не требуя взамен. А черная луна искажает солнечную энергию, делает ее разрушающей. Плюс в том, что подобные устремления сразу заметны и в основном пресекаются вовремя. То есть солнце высвечивает абсолютно все. Как хорошее, так и плохое. Энергии черной луны связаны с соблазнами, искушениями, непреодолимыми желаниями, извращениями, зависимостями, страхами, пороками, грехами, одержимостью. Черную луну или лилит полностью проработать нельзя. Черная луна и белая луна это как сообщающиеся сосуды. Если с черной луной не работать, то белая также станет черной. Лилит во льве искажает представление о самом себе. Появляется болезненное тщеславие и завышенная самооценка. Значительно увеличивается количество людей, готовых пойти на все, чтобы получить желаемое и удовлетворить свои собственные амбиции. Часто расходуются все имеющиеся ресурсы, и отток идет от всех сфер жизни именно на подпитку своего эго. Происходит слив жизненной энергии, как в воронку. Очень ярко Черная Луна проявляется в детстве, когда ребенок транслирует без преград все качества по Черной Луне. Отсюда выражение, которое применимо к человеку в любом возрасте, как малые дети. Это самый сложный уровень, инстинктивный. Нет еще блоков на проявлении. Черную луну никто не контролирует. Это первый уровень черной луны. Порой переходит и во взрослую жизнь. Яркий пример Путин со своей болезненной жаждой к власти. Второй уровень. Черная луна в человеке не накапливается. Он уже ее наблюдает вокруг и начинает с ней работать. На этом уровне человеку воздается за то, что он хочет. Он видит, чем пожертвовал, из-за этого хочу. Третий уровень у высокоразвитых личностей. Такой человек работает над собой и над черной луной других людей. Это уровень целительства, способность осознать и избавиться от негативных черт характера и помочь другим людям с этим вопросом. В период с 8 января до 4 октября 2023 года люди, имеющие власть, склонны злоупотреблять ею своим социальным положением, популярностью. Черная луна во льве у президента РФ Путина. Он занимает центральную роль, но ведет людей не туда что приводит к гибели, к потерям. Ради амбиций идет по головам, для того, чтобы войти в историю. Вся жизнь Путина – игра. Он с легкостью идет на интриги, подставляет, уничтожает, ведет двойную жизнь. Его знают как одного персонажа, а на самом деле он совершенно другой человек. Волк в овечьей шкуре. Легко может лишить жизни человека чужими руками, ведь не царское это дело убивать. В 2023 году болезненные потребности эго Путина будут держать в напряжении весь мир. Но это последнее, что он сделает. С октября 2023 года Путин больше не сможет влиять на ситуацию и пугать человечество ядерным оружием, так как лишится власти, получит по заслугам за свои черные дела. А вместе с Путиным пострадают и все его последователи. Громкое, яркое поражение. У него болезненное желание выглядеть сильным, но ни его речь, ни внешний вид не придает образа силы. Жалкая картинка. Черная луна во Льве подчеркивает слабости, комплексы. Это дутая мощь царя. Послушайте его новогоднее обращение и сравните с тем, что говорил наш президент Зеленский. Расстановка сил на лицо. Путин реагирует в своей речи, оправдывается, а Зеленский задает тон, движется вперед и строит планы. У него Марс во льве. У нашего президента Черная Луна в раке, он и все мы, народ Украины, прочувствовали агрессивные энергии неадекватного соседа. В предыдущие 9 месяцев Черная Луна перемещалась по раку. Видео есть на моем канале, оставлю ссылку в закрепленном комментарии. С 8 января начинается важный период для людей творческих профессий, так как они очень сильно подвержены влиянием черной луны во льве. Это желание прославиться, обрести популярность и будьте готовы к тому, что ваши работы подвергнутся критике. Появятся произведения, которые сделают человека известным, но на самом деле творения могут быть и не его. Например, картины напишет другой человек. В этот период необходимо беречь то, что престижно, так как возрастает количество случаев воровства действительно ценных антикварных вещей, произведений искусства. Страсть к игре, игровую зависимость усиливает транзит черной луны по льву. В этот период чаще возникают проблемы с деторождением и с детьми, не только со своими, но и вообще сложно наладить с ними контакт. На ровном месте может произойти расставание с действительно любящим человеком только потому, что он сказал правду, а не льстил. Представители знака Льва, а также те, у кого в натальной карте черная луна во Льве, вне зависимости от принадлежности к знаку Зодиака, сильнее всего прочувствуют негативные влияния черной луны в этом знаке. Завышенное самомнение, эгоизм, болезненная неуверенность в себе может привести к непоправимым последствиям. Неадекватная самооценка приводит к болезненному восприятию оценки со стороны окружения. Гордыня заставляет совершать поступки, о которых потом эти люди будут жалеть. Можно свести к минимуму вероятность неприятностей, первые 9 месяцев 2023 года в период транзита черной луны по Льву. Если отодвинуть свое эго подальше, приложить усилия и делать все, что связано с понятием жизни. Высаживать деревья, охранять животных, воодушевлять других, вселять желание радоваться жизни тому, кто в депрессии. Также под прицелом черной луны во льве, но все же столкнуться с неприятностями в меньшей степени, представители знака водолей и те, у кого черная луна в водолее. Негативная кармическая точка заставляет заявить о себе, но поначалу такие люди попадают в нелицеприятные ситуации. Будьте готовы, что вы попадете под гнев начальства или в отношении вас могут превышать свою власть руководители, влиятельные люди. На вас может быть возложена ответственность за всех. Хорошо, если в какой-то момент вы все осознаете и начнете работать, продемонстрируете свой талант, ничего не требуя взамен. Тогда к вам начнут тянуться люди, и вы станете солнцем, выйдите в центр. Представители других знаков зодиака должны понимать, что транзит черной луны по льву связан с яркими событиями, но краткосрочными. Поэтому не стоит ждать неприятностей на каждом шагу. Учитывая общие рекомендации, вы избежите ошибок. Хорошо, если личное совпадает с коллективным. В этом случае, возможно, вы окажетесь на вершине потока в самом лучшем смысле этого слова. Все индивидуально на самом деле. Консультация астролога поможет разобраться в ситуации, если вдруг зашли в тупик. Болезненное тщеславие и завышенная самооценка мешают достигать целей. Отталкивает людей, поэтому помните, что черная луна делает жертвой своего тщеславия и завистливости. Старайтесь жить более полноценно, радоваться жизни, смеяться не над кем-то, а вместе с кем-то. В 18, 27, 36, 45 лет карма напоминает о себе, также в этом возрасте легко поддаться искушениям и соблазнам черной луны, то есть проявить свои негативные качества. Наиболее опасный возраст 36 лет, так как совпадают циклы черной луны и Юпитера, планеты расширения. В этом возрасте человек склонен переоценивать себя, свои силы и возможности. 54, 63, 72, 81 год влияние черной луны минимально, так как в большинстве случаев человек становится мудрее и способен себя контролировать. На этом, пожалуй, я закончу. Вы можете ко мне обратиться по вопросам обучения и личным консультациям. Контакты известны. С помощью астрологии можно найти ответы на любые вопросы, подобрать лучшие даты, Решить вопросы взаимоотношений, совместимости, перспектив. Особенно важно изучать натальную карту детей, школьников, чтобы вовремя определить сильные и слабые стороны и правильно определить профориентацию. Друзья, все будет лучше, чем сейчас. До новых встреч. До свидания.